Сама не знаю почему, с ее холодной красотой Любила русскую зиму. Татьяна верила преданиям простонародной старины И знам, и карточным гаданиям, и сказаниям глупы. Ее тревожили предметы. Таинственные все предметы провозглашали что-нибудь, причувствуйте теснили грудь. Жемал мой кот на печке сидя, Мурлыча лапкой рыцам то, несомненно, знак ей был, что едут гости, вдруг увидя молодой двурогий к луны, на небес к она дрожала и бледнела, когда ж подучая звезда, по-моему, темную хотела когда рассыпалась, тогда в смятении та не торопилась, пока звезда еще катилась, желание сердца ей шепнуть, когда... Случалось где-нибудь ей встретить черного монаха и быстрый заяц, вне шталей передал дорогу ей, Не зная, что начать со страха, предчувствий горестных полна. Ждала несчастья уж она. Татьяна, и, по совету няни, спираясь ночью, выражив тихонько, Приказала к бане на два прибора стол накрыть. Но стало страшно вдруг Татьяне. И я. При мысли Татьяне мне стало страшно так и быть. С Татьяной нам не выражить. Татьяна пысок шурковый сняла, разделась и в постель легла. Над нею вьет целей а об по этом пуховой Девичий зеркало лежит, Утихло все Татьяна спит.